От всех участников симпозиума. Большое спасибо, что вы нашли возможность сегодня к прийти и отпраздновать это наше событие три года как Рейн Россия» и четыре года участия в проекте перевода. Какая, какие были предпосылки для начала проекта перевода в какрэйнском сотрудничестве? Это то, что, конечно, все систематические обзоры в какрэйн, их разрабатывают на английском языке. Ну и в целом мире такая ситуация, что большинство публикаций на английском. Но это при тех обстоятельствах, что только около 6% людей во всем мире говорят на английском, как на своем родном языке, а 75% населения земного шара не говорят на английском языке совсем. И поэтому, чтобы сделать доказательства доступными, конечно, необходимо обратиться к этой аудитории не для всего мира. И только одного английского языка, конечно же, недостаточно. Поэтому в начале 2014 года в Кокрейн была предпринята стратегия многоязычного представления для доказательств для того, чтобы как раз повысить использование этих доказательств из Кокрейнских обзоров, в не англоязычных стран то есть довести их до пользователей для людей которые не говорят на английском и которые не читают на английском и конечно приоритетный проект проект переводов то есть переводить эти доказательства на другие языки является приоритетной задачей для украинского сотрудничества и осуществляется силами локальных сообществ переводчиков в тех странах которые участвуют в этом проекте и большинство из них является добровольцами. В настоящее время доказательства из кокраинских обзоров переводят на 14 языков, в том числе и на русский язык, и каждый из этих языков имеет свою сервис, э, версию сайта Cochrane.org. То есть вы тоже можете с этим ознакомиться, зайти на сайт Cochrane.org, и в верхней странице сайта вы увидите все языки, на которые в настоящий день переводится. Основная страница этого сайта, и, то есть основная информация о Кокрейнском сотрудничестве, о группах, о центрах и так далее. То есть вся основная информация о Кокрейн доступна на этих 14 языках, которые участвуют на сегодняшний день в проекте переводов. И, конечно, проект перевода соответствует стратегии развития Кокрейн, стратегии 2020 и стратегии трансляции знаний, то есть сделает доказательства доступными для всех людей во всем мире и поэтому необходимо представлять доказательства на разных языках. И проект переводов, переводы на русский язык. То есть мы участвуем в этом проекте с самого начала его старта, 2014 года, и координацию осуществляет Кокрейн России. Когда мы начинали, мы еще не были координационным центром Кокрейн России, мы были апеллированным центром Северного центра Кокреин в самом начале, и наша группа переводчиков. На самом старте проекта это была группа преподавателей кафедры фундаментальной клинической фармакологии Казанского федерального университета. И мы начинали только с переводов в резюме кокреенских обзоров в обычных вордовских фазах. Это затем уже по мере развития проекта мы перешли на онлайн-платформу и кроме того мы стали переводить доказательства и в других форматах. И за 4 года участия в проекте в нашем проекте уже успело участвовать более 200 участников как из Казанского федерального университета, так и в целом и из различных городов России, стран СНГ и в целом зарубежных стран. Что мы переводим на сегодняшний день, это не только резюме кокраинских обзоров, но также доказательства из кокраинских обзоров, которые представлены в других форматах. Это резюме, это подкасты, это блокшоты, пресс-релизы, новости, различные другие материалы. Кроме того, мы ведем постоянную поддержку русскоязычной страницы сайта «Фолк а также переводим обучающие материалы по разработке окремских систематических обзоров, различные основополагающие документы и различные видеоролики, в которых также представлена информация о окремском сотрудничестве, что такое систематический обзор и так далее. Кто наши участники проекта переводов? Спектр участников многообразен, и мы приглашаем, конечно, тоже всех к участию. Могут участвовать любой желающий, это и студенты, и преподаватели, и исследователи, это представители других профессий, профессиональные переводчики. То есть любой желающий может, может принять участие, и все, кто здесь перечислены, уже участвуют в нашем проекте. И на самом деле сам проект переводов является великолепным обучающим ресурсом не только для студентов, но в том числе для преподавателей и практикующих врачей поскольку позволяет не только улучшить свои какие-то языковые навыки в переводе с английского на русский язык, кроме того, это обучающий ресурс в области методологии эпокринских систематических обзоров, ну и получить знания, конечно, из эпокринских обзоров мы так или иначе их получаем, когда переводим эти доказательства с английского языка на русский. И с 2016 года «Как России» является уже площадкой для, для проведения практики для студентов будущих профессиональных переводчиков. Из Казанского федерального университета уже более 100 студентов прошли практику у нас, участвовали в проекте переводов «Как Рейн», переводили резюме «Как систематических обзоров» на специальных онлайн-площадках и занимались также переводами подкастов. Это доказательство, «Как Рейн», которые представлены в Аудиофайл. И хотелось бы кратко сказать, какие наши основные достижения за 4 года участия. Конечно, основное – это перевод резюме из кокраинских систематических обзоров, которые мы начали как раз в 2014 году. И это на вчерашний день информации, 2058 переводов. Резюме кокраинских тематических обзоров. Сегодня их должно быть уже 2060. Я надеюсь, что их уже столько же, во всяком случае, два вчера ушло уже в публикацию. И мы всех приглашаем вас на этот сайт. То есть в него можно зайти с официальной страницы сайта Кокраин.орг, перейдя просто на русский язык, и дальше уже перейти к разделу Наши доказательства. То есть, и уже посмотреть все эти переводы наших окраинских. Наши, как, наши переводы как какренских тематических обзоров, вы можете проводить там поиск, вы можете посмотреть их по различным нозологиям. Они представлены по различным темам здоровья, гастроэнтерологии, гинекологии, здоровье детей и так далее. Поэтому приглашаем вас на этот сайт. Кроме того, все переводы резюме какренских обзоров также публикуют их в библиотеки. В разделе соответствующего обзора, то есть вся информация тоже есть и там, в том числе и информация о переводчике, редакторе и кто координирует проект. И здесь представлены как раз наши онлайн-платформы, на которых мы переводили резюме украинских тематических обзоров и продолжаем переводить. Очень долгое время мы были на платформе SmartNet, это почти четыре года, и в этом году мы перешли на другую онлайн-платформу MemSource и благодарим всем Тех, кто остался в нашем проекте и продолжил участие на новой уже платформе, и всех, конечно, приглашаем тоже к участию. Это следующий формат доказательств, который мы тоже переводим с английского языка на русский. Это подкасты. Подкаст каждый представлен тоже виде краткой информации из кокровенского обзора и выглядит он как диалог ведущего и авторов кокровенского обзора, которые рассказывают об основных доказательствах, которые были получены в этом кокровенском обзоре. Изначально они представлены, естественно, тоже на английском языке, мы переводим их на русский язык уже как от третьего лица, но тоже сохраняет тот же формат ведущий и соответственно тот человек, с которым он ведет диалог, который рассказывает о доказательствах, которые были получены в этом обзоре. Все подкасты также представлены на сайте «Коприн.орг». Вы можете найти их и на русскоязычной странице сайта, зайдя на вкладку «Подкасты» и посмотреть, которые на сегодняшний день записаны. Все подкасты уже на сегодняшний день можно скачать, то есть если вы не можете заходить туда в режиме онлайн, вы можете их скачать и прослушать позже. Кроме того, если вам не совсем удобно их прослушивать, вы можете просмотреть сам транскрипт подкаста, то есть его текстовую часть и его прочитать. В настоящее время подкасты представлены на 33 языках, и наше достижение к этому дню это 112 подкастов на русском языке. Где можно найти подкасты? Кроме страницы официальной сайта cocrain.org, кроме того, на нашем сайте Cocrain.Rossi, в разделе ⁇ Публикации ⁇ и дальше подраздел ⁇ Подкасты ⁇ Тоже там их можно найти и прослушать. Следующий формат представления доказательств – это блокшопинг. То есть очень краткое представление доказательств из кокрееновских обзоров в виде картинки. То есть представлена картинка и в виде двух-трех предложений самая основная суть, самая выжимка, что же было получено в этом кокреенском обзоре, какие знания нам важно усвоить. Кроме того, информация, какой это обзор, сколько исследований туда было включено, сколько участников и какие основные сравнения проводились. То есть, какого лекарства с другим лекарством, лекарства с плацебо и так далее. То есть, всю основную информацию, это очень на сегодняшний день полезно для людей, у кого мало времени читать весь обзор и даже мало времени искать абстракты, допустим, или резюме, просто посмотреть правую информацию в виде блокшота. И дальше уже решить для себя нужно ли ему читать полную информацию. Также блокшоты на русском языке мы можем найти на сайте Кокрэйн Россия. Кроме того, есть специальный аккаунт. Там аккаунт который на сегодняшний день ведется на английском языке, на испанском языке и на русском. И на других языках на сегодняшний день нет. То есть там есть полная подборка всех блокшотов, которые опубликованы на сегодняшний день, а уже это 186 блокшотов. Пресс-релизы окраинских обзоров, их не так много представлено на нашем сайте. Не для всех окраинских обзоров разрабатывают пресс-релизы, но для наиболее значимых, да, разрабатываются. Мы стараемся их переводить как можно быстрее, распространять эту информацию на нашем сайте, в наших рассылках и так далее. Тоже можно найти на сайте Россия в разделе «Публикации» и дальше пресс-релизы. И выглядят вот они следующим образом. Это одни из последних пресс-релизов, которые посвящены актуальным вопросам в отношении доказательств Например, что добавки омега-3 уменьшают ли риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или смерти. Поддержка медицинских работников уменьшает ли ненужное использование антидотиков в стационарах. Об этом о всем вы можете почитать в наших пресс-релизах, то есть в наших переводах пресс-релизов на сайте Калин-России, Русскоязычная страница сайта «Кокрин.Орг», да, о чем я уже говорила, вы можете тоже с ней ознакомиться и почитать всю основную информацию о кокринском сотрудничестве. Кроме того, на нашем сайте КоКРН России также представлены обучающий курс, электронный обучающий курс, как разработать как систематический обзор. Сначала мы переводили презентации, обучающие от Кокраин тренинг, а затем уже были записаны видеолекции. То есть полностью этот курс выложен также на нашем сайте, и вы тоже можете им пользоваться, да, и поэтому мы приглашаем вас тоже все это просмотреть и использовать. Кроме того, переведены основополагающие документы украинского сотрудничества, это стратегия 2020 и стратегия трансляции знаний Кокреина, они тоже доступны на нашем сайте на русском языке. И трансляция знаний. Трансляция знаний это не только перевод на язык той страны, в которой.. В которой мы живем и используем наши доказательства, необходимо эти знания еще дальше доносить, да? диссеминировать эти доказательства. И на сегодняшний день мы не можем исключить роль соцсетей по этих вопросах, то есть в распространении информации, и ведем свои странички в соцсетях, в Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Twitter. поэтому тоже приглашаем вас. Всех в соцсети, поскольку там появляется самая свежая актуальная информация. И новостная в отношении Кокраина России, как сотрудничества, наши переводы, блокшоты, подкасты и так далее. Кроме того, заключили сотрудничество с двумя журналами. Это Казанский медицинский журнал и дневник Казанской медицинской школы, в котором уже регулярно публикуются доказательства из кокреинских обзоров на русском языке. То есть это в виде как раз в резюме кокренских тематических то есть, есть официальное соглашение «Кокраинское сотрудничество» с редакциями этих журналов, и мы надеемся, что сотрудничество и другими журналами у нас будет расширяться. Ну и ежегодно мы представляем все свои основные достижения в проекте переводов на «Кокраинском колоконне». Здесь представлены постеры, которые были на «Кокраинских колоконне», на которых мы показывали наши результаты. По проекту переводов, по опросу участников проекта переводов, по опросу наших пользователей, то есть читателей, те кто читает наши переводы, как они оценивают качество наших переводов и так далее. Ну и здесь кратко представлено только вот то, что было на, представлено на, нашем последнем, на последнем колокольме «Крэйн», то есть по оценке качества наших переводов и мы сравнивали оценку качества. Те, кто являются специалистами здравоохранения, то есть врачи, которые читают наши переводы, и просто потребители, то есть потребители кажется, которые не являются специалистами в области медицины, фармации, в целом которых называют консюмерс-потребители. Да, ну, оценки практически не различались, только, наверное, различия получились у нас в вопросе в том, что каков потенциал окраинских систематических обзоров и этих резюме, которых они учат читают, могут ли они повлиять на их практику, то есть повлиять на использование лекарств. Да, в большей степени врачи ответили, что да, могут повлиять, и потребители в меньшей степени ответили, что могут повлиять, но ну, и это, в общем-то, ожидаемый был такой ответ. Но в целом качество оценивают достаточно хорошо наших переводов. Мы стараемся работать над этим дальше, улучшать это качество. Да, к нам приходят различные отзывы и на нашу электронную почту. Мы тоже отвечаем и всех приглашаем в сотрудничество. И, конечно, было бы хорошо, чтобы врачи разных специальностей участвовали в этом проекте переводов, поскольку действительно есть кокренские обзоры по очень специализированным темам, узким, да, это и стоматология и какая-то узконаправленная хирургия, где, конечно, опыт и какие-то базовые знания врача могут помочь ему в переводе этих доказательств на русский язык. Интересно, чем если это будет врач другой специальности. Поэтому мы всегда приглашаем врачей разных специальностей участвовать в нашем проекте переводов, чтобы, соответственно, и расширить диапазон тех доказательств, которые мы переводим на сегодняшний день. Ну и в завершении уже своего сообщения... Хочу пригласить всех участвовать в нашем проекте, кто еще не участвует, как стать участником. Если в самом начале проекта мы сами приглашали наш проект и сами могли подключать, когда мы работали еще на платформе SmartIn, то есть мы говорим, если о переводах именно резюме украинских обзоров, то на сегодняшний день процесс централизованный. И для того, чтобы подключиться к проекту переводов, нужно сначала зайти на сайт украинского сотрудничества, то есть на страничку poframe.org именно в раздел присоединяйтесь, то есть как вы можете быть частью как Рейн, и узнать об этом подробнее. То есть как вы можете быть частью как Рейн, участвуйте, ведите ваши языковые навыки в действие, присоединяйтесь к проекту переводов. То есть там можно выбрать, и как раз есть активная ссылка, где проект переводов, и перейти на следующую страницу, переводите как Рейнские доказательства. И в конце стать переводчиком. да, Мы видим, что... Среди языков, которые представлены, на которые можно на сегодняшний день переводить, как доказательства, это русский язык. И после того, как мы кликнем стать переводчиком, потенциальным переводчикам предлагается текст, который нужно перевести, то есть тестовый текст, и затем уже после оценки, оценки этого текста, оценки перевода, уже решается вопрос будет ли, То есть сможет ли человек участвовать в качестве переводчика, либо ему могут предложить другие варианты участия в аккаунтском сотрудничестве, те же проекты, о которых говорила Лили Бейна, это «Coprene Crowd», «Task Exchange» обменять заданиями и так далее. Так, ну и на этом разрешите мне завершить и поблагодарить еще раз всех участников симпозиума, пригласить всех к участию в проекта, отдельная благодарность. Всем участникам проекта переводов, особенно тех, кто с нами уже давно, наших постоянных переводчиков и редакторов. Среди нас есть тоже переводчики, которые активны на сегодняшний день и участвуют в нашем проекте. И большое-большое вам спасибо. Мы очень надеемся, что мы и дальше будем продолжать наше сотрудничество и как можно больше его расширять. Спасибо большое за внимание.